Слышен снарядов свист Пронявся в повреждениях, но едем в бой И нагоняем страх Пламя в глазах, это один раковой На ту ты Ощущаешь, как дружит земля Пламя выстрелы и трупы, но Ставаться нельзя Господь! Время выстрелы тупы, но